Добрый день, меня зовут Руслан, с вами деловая Полиграфия. Сегодня, в данный момент, мы осуществляем доставку пластиковых карт заказчику. Это заказчик находится в районе площади Революции, это Бенефис. Они занимаются реализацией тканей. У них очень богатый ассортимент, там классный трехэтажный магазин. Какой богат ассортимент тканей. Вот, а это скидочные карты. Тираж карточек 1500 штук. А, скидка 10%. процентов. Карты пронумерованные с магнитной полосой. Очень красивые карточки. Мне нравятся. Карточки изготавливаются независимо от тиража. От 3 до 5 рабочих дней. Ну, конечно, если тираж совсем большой, там 1100, то они изготавливаются порядка месяца, двумя-тремя партиями, отдаются заказчику, а в данном случае они были готовы за пять дней. Тем временем мы приезжаем в район в Сухую Самарку, хочу сказать, что она вовсе не сухая, она мокрая, потому что там блин, воды много. Даже более чем достаточно для огромных транспортных барш. Почему сухая, непонятно. А вот и сухая самарка. Здесь вот присталь, дебаркадер стоит. Оживленный район такой речной. Вот мы находимся в одном из красивейших мест Самары Кветов. Это улица Ленинградская. Здесь гуляет молодежь, кайфует на скамейках, цветы всегда, Все празднично и ярко. Бенефис. Надо предложить заказчику сделать световую, световую вывеску, что-то у них скромно здесь. Ярко, конечно, видно сдалека, но нужно покруче. Вот магазин Бенефис, вот мы видим здесь, присутствует в социальных сетях. Можете смотреть, заходить. Магазин большой. Сейчас мы проведем скромную экскурсию и покажем вам немножко, что здесь есть. Здесь пошла фурнитура уже. Универсы бить, дорогой паяльник для страз. В общем, здесь есть все. Второй этаж салон-штор. На этом все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и обращайтесь по вопросам рекламы к нам, заловую полиграфию. А по тканям и фурнитуре уже известно куда. Магазин Бенихис. А сейчас мы видим излюбленное место детей и взрослых для фотографий. Здесь очень классно фотографироваться, даже он. Собачка вся заерзана детскими штанишками и нога блестит. И он с ними здороваются, наверное, часто руки блестят и пол блестит, протертый подошвами, натертый. Это памятник дяде Степе Великану.